Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Балансируем портфель. Компании подобраны и теперь необходимо распределить в процентовке их в своем портфеле. Если, скажем, взять даже один из компаний, портфель июньский, он, кстати, дает уже около 12,5%. Прошло где-то полтора месяца, а два месяца прошло. Вот. Так, Ну и, э, допустим, этот портфель, чтобы купить, необходимо две с половиной тысячи долларов, и опять же, дифференциация будет несколько э, перевешена в сторону биотехов, что не очень хорошо для портфеля, и каким образом бороться вот с такими ситуациями. Для этого заходим на сайт Interactive Broker, именно на сайт, не платформу, которая установлена на ноутбуке, либо на телефоне, а на сайт в браузере, вход, затем переходим э, в такой силу «Человечка», и здесь выходит меню, в котором мы нажимаем кнопку «Параметры», затем переходим в настройки счета, э, прокручиваем чуть ниже, здесь сначала финансовая информация, затем торговый опыт и разрешение, вот здесь мы заходим э, в такую звездочку. Э, так, торговое разрешение, дальше прокручиваем акции. Экран не вмещается, он просто длинный. Там, так. И вот э, заходим в закладку «Акции». Здесь необходимо нажать кнопку «Добавить». Затем переходим в такое меню и ставим галочку напротив «США торговля дробными акциями». Нажимаем кнопку «Сохранить» и вуаля! Нам с вами становится доступным покупка дробных акций. Это интересно тем, что можно диверсифицировать портфель, там скажем покупать, либо равными долями, вот как здесь на экране все акции, там скажем по 100 долларов, раз-раз-раз и накупили, либо э, ранжировать по процентам, что-то купить на 50 долларов, что-то на 100 долларов, что-то на 200 долларов и таким образом э, сбалансировать свой портфель. Удачной балансировки!